Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Сегодня у нас на обзоре самый новый инвестиционный проект под названием «Биткоин кэш». Если вас интересует быстрый заработок в интернете, если ты в поиске схемы заработка, то обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект «Биткоин кэш» 10 тысяч рублей. Также вы увидите, как я буду выводить свои первые заработанные деньги на свой электронный кошелек. А первая прибыль мне поступит на баланс уже через минуту. Желаю всем приятного просмотра. Зарабатывать с вложениями мы будем на 10 тарифных планах. От 120% до 400% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. От 500% до 900% за 24 часа. начисления прибыли каждую минуту. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений. То есть реферальной программе. Реферальная программа 5 уровней в глубину. 18%, 3%, 1%, 0,5% и 0,3%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Статистика компании Bitcoin Cash. Друзья, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 52 человека. Проинвестировано более 40 тысяч рублей. Выплачено 83 рубля. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Друзья, также в этом проекте есть страхование.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 Ну вот, друзья, мой первый депозит на 10 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошла одна минута, по моему депозиту прошло одно начисление. Прибыль на данный момент у меня составляет 34 рубля 70 копеек. Ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Друзья, на балансе у меня 57 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Выплата успешно подтверждена. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Друзья, как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 56 рублей 46 копеек. Выплата с проекта Bitcoin Cash. Друзья, проект платит.